Сначала реклама, не выёбывайтесь, пожалуйста, забудьте вы смотреть целый час контента. Всем здорово. мы вот играем в Горисмод. Ребята, летсплей это, конечно, супер и класс, вы можете под него заточить любую вкусняшку, ибо он длится целых 50 минут. Но, также вы можете посмотреть версию с монтажом, он несколько короче, но там намного больше рофлов. Так что переходи по первой ссылке в описании, подписывайся на канал и смотри охеренный монтаж. Если что, на сервере Баброград, Если что, сори. Я проверил, как у меня микрофон работает, потому что у меня он бывает на 90% громкость выкручивает. Фантон, и меня слышно просто супер хорошо. Меня это иногда бесит. Вас-то тем более бесит, потому что я очень громкий становлюсь. Блин, не знаешь, случайно, трупы на я стану грабежником в оранжевой чеп чепочке. И пойду, наверное, наводить суету в городе. Немножечко потише стало на серваке 16 человек. Я зашел. Сначала, когда было около 50. Поиграл, понаказывал Эй. челиков. Опа. Здравствуйте. Доброе утро, хорошего вечера. Треснул, у меня граммень будет, нет? Что делаешь? Это сейчас что было? Вот играть. Ой-ой-ой. Да, ну, что он сделал? Вот реально, вот, согласен вот, полностью с вами. Вот, молодец тебе, молодец. Да. Ну ему я передам, чтобы он ничего не видел. Нечего проверять карманы других, реально. Полностью согласен. Ну а чё он... Я так и знал, ну, я почему просто почему стану почему? на месте, я уже привлеку к себе какое-то внимание, и меня какой-нибудь челик решит просто так вот а, обыскать. Ну, это бред какой-то на самом деле, правда. Зачем ты это сделал? Не понимаю, если честно, правда. Так, подрожки закупаю. Потом что, на калаш? 200 штук, думаю, мне с головы хватит. И тут тоже 200. Мне потом на Desert Eagle. И на GLEG-18 надо тоже побольше патронов. Стоп, а я... Только полуавтомат и по три патрона. Понятно. Значит, я особо с него не постреляю. Так, ну чё, мне нужно тогда, значит, ходить искать кого-нибудь и грабить. Я же грабитель, получается. опа Чел какой-то. Два мента валяются. Сдохли, видимо. Ну, что поделать? Опа, мужики, мужики там что-то творят. А ну, мне бы спрыгнуть как-нибудь. Оба. Оба. Я за ними. Я за ними. Я за ними. Я сейчас буду их выслеживать, где они там что делают. Где? Камера, камера, камера. Я сейчас буду их снимать. А, вот они, кажется, тут. Нет? нет, обычно. А мне вот это говно собой всегда. Нюхай вроде, кстати, нельзя, ну чё, ограбим их, получается? Ой. Эу, мужики, отрывайте, я черплю. Не свет, я ну, получается. Так, они окна закрыли, да. Что вы там взламываете? Взламываю. Угу. Здарова. Если нас так ломают, то в дело пойдет уже мошенник. Привет, привет, привет. Хочу э, мужики, с вами слышите? посидеть. Я а вот Нет, этого не мужика ребят. не пускайте. Не, ребят, так не я с миром, никого. господи. Серьезно говорю, не я доверяю бандитам. Сука. Ну и. Что, может, все-таки попробуем пустить? Ладно, все, я тогда побежал. Не хотите, не надо, вы три года будете решать Уже сервер, наверное, не знаю, свое отжи отжить успеет Еще 30 кайф-лайфов пересоздастся Пока вы откроете дверь мне Так, ладно, тут какие-то жмуры по городу валяются Я не знаю, что делать с ними Я хватать их не могу Стоп О, <связать> прикол я могу пинать бабу в живот. Наконец-таки. А -а -а! Класс. Супер. Ребят, не показывайте никому это видео. Если вы смотрите это... Скажите, что вы случайно наткнулись на этот ролик и на этот момент в целом. О, еще мужик. Ха -ха. Сука, город Д дохляков каких-то, ей-богу. Так, ну я, получается, чё? Я хочу найти квартиру и взломать ее, а ну, ничего нету почему-то. Никто нигде не сидит, кроме местных фермеров. И с ними как-то ну, интересно. О, Ха, нормально. Так, ну, хз. Аттракцион невиданной щедрости я устраивать не хочу. Потому что вы меня застрете, мне кажется. Типа я буду бегать, челиков грабить. Хотя... Стоп. Стой, открой. Тебя оружие убери. Уберу. Сначала убери. Убрал. Убрал, открой. Лицом к стене, блядь. Oh, давай, давай, давай, давай <турок> Убирай проб, да, я зайду сюда Конечно. К стене его туда, да-да-да-да да. да, да, да, да. <турок> И сам тоже к стене Вот, молодец <турок> Молодец Держи Ты хороший человек Спасибо Оба Съеби Съеби Админ. Все, блять, начал летать за мной. Ой, Делать нехер, человек. Боготворимо, пол. Боготворим его, боготворите его. Вс, э, до свидания. До а вот свидания. нет. Ну дай Федора, дай Федору, пожалуйста. Мне. Какой Федор? Правильно. Ну ладно. Ну, Они укажется да? грабить, наверное, будут собираться. Вот я что-то вот догадываюсь. Сколько такая шляпка стоит? Вау. И я буду поближе к нему держаться, чтобы его еще защитить. А есть? Случайно или нет? Вторая Федорова на голове есть. Я две ношу. А Оружия у меня, у меня нет, слезит. чтобы помочь, если что как-то скинуть ему. А, -а, -а мне только тяжелое, он его не сможет использовать. А он в переходе. Так, ладно, окей. Я тогда дождусь, пока они начнут его человека. Если они будут бегать за мной, я их бахну сразу, моментально почти. На ерорке не обращайте, пожалуйста, внимания, это у меня проблема почему-то с этим аккаунтом. На основе, как вы могли заметить, на стримах у меня все просто чики-пуки. Все нормально с контентом, просто прекрасно. С этим аккаунтом я хз, что происходит. Опа, опа. оп оп оп, -оп, -оп. Откуда? ладно, разойдемся. Нихера себе! Добрый чел. Ладно, окей. Разойдемся, так разойдемся. Так, я хочу кого-нибудь зарейдить. Только мне не кайф трогать фармил, потому что, ну чё, это вообще какие-то, ну, будут. недееспособные противники. Если сейчас они будут до того челика докапываться, как-то ломать ему квартиру, то я, естественно, пробью ему голову. А, ломает, ломает. Пошел отсюда, чел. Не трогай фармилу. Что, людей расстреливают? Никого никто не расстреливал. Все окей, все пока, но на Дарк РП, ребят. Все отлично. Оба. Не понял прикола. Так, а я вообще хотел бы посмотреть, что из оружия можно купить. Оружейники есть на серваке, нет? Нет, пока оружейников нет. Все фармятся, по пока ночь. Ну, ладно. Я, короче, молчаливый защитник буду. Куй еще раз. Тебя зарядить хотели. Отдал честь спасибо все погнал так в этот раз я один рейд уже отбил отлично прекрасно супер вообще вообще по-хорошему я наверное камеру тут поставлю ой не не не давай не сюда он думает наверное то что я рейдить буду да да он думает то что я буду рейдить ну окей Поставлю я камеру вот сюда. Она у меня, короче, будет стоять прямо на окошке и никому она мешать не будет. Как раз я буду видеть, что происходит здесь, вот здесь и еще вот возле моей двери. Короче, будет она смотреть здесь. Оп, оп, оп, оп, оп. Да нет, нормально стань. О, супер. Просто класс. Пьер Дун. Здравствуйте. Что? Я бы хотела работать вместе с вами. Если, конечно, вы согласны. Я безработный. А, он же не знает, не слышит, точнее. А, он сбросил. Лол. Ну, ладно. Мистер Чипс. Какой-то эрдемит. Я пока что фармилу своего оставлю. Которую я взял под своего, так скажем, крыло и защищаю немножко. Ну, по крайней мере, пытаюсь это делать. Не желаете заказать пиццу. А жаль. Жаль, жалю. Да. да, мужики дерутся. Прощаю. Я вам разберусь. какать? Я тоже. Кто хочет помахаться на кулаках? Мне просто скучно пока. Я, я не взял... хочу, я умер от одного этого. удара. У меня язва? Да. Нет. Ну язва. язва. <смех> ну хочешь, если я тебе этот один удар дам? А реснишься, будешь флхпповым. О, сейчас тогда, подожди. Бля, мужики дерутся. геи, спорят не, не, не, не, не, кто из не, них не, самый гейский не тесно, гей? Я пошел в жопу. Все. Я так не играю. Стоп, что у меня там по камерам? Все чисто. Не, не. О, я хочу пиццу, Ничего не происходит. Может они все-таки соберутся, не знаю, в Тиму какую-то. Хотя бы. Чтобы я такой один пытался Тиму там как-то тактично вынести. Я бы что-нибудь такое провернул бы с огромным удовольствием. А, вот оно что. Я тут не могу подняться. Вон оно. Уголок вылезает. Никто не зашел? Зашибись. Стоп, тут никто ничего не взломает. Тут тоже пусто. Там, кстати, пасхалочка, и вон в том окне тоже. Кто залезет, тот красавчик. Я-то думал, тут кто-то сдох. Я постоянно чекаю камеру, чтобы... Не знаю, узнать, посмотреть, может кто-то его будет рейдить. У меня цель такая на сегодня, его защищать. Первый раз у меня уже получилось. Пацан хотел фармилу ограбить. Нашел себе противника по, по своему уровню. <звы> Он че его убил или что? Что, дурак, что ли, совсем? А мужик пошел проверять. Он пошел проверять, видимо. Он хилится. Он собирается ломануть квартиру мне. Он не знает, с какого вообще вот. залезть места. Да. Ну окей, я ему подскажу. Он какой-то неугомонный. Тебя ограбили? Зашибись. Лезем наверх. Бебру. Дебил. Блядь. Понял. Ну, бывает, что поделать. Эх. Ну, умер О, и умер. Йо. Умер и умер, как говорится. Йо, хорош. Но подс второй раз уже обсирается с рейдом. Что-то у него не получается немного. Я создал искусственного, так скажем, свидетеля в виде камеры. Так что... Почти что все. Тут будет против правил что-нибудь делать. Ну, кроме рейда, естественно. Меня, кстати, выследили, я так и не понял как. Но меня заказ сделали, и чел сразу побежал меня искать. Видимо, заказ на меня сделал как раз тот чел, который не смог зарейдить вон того фармилу, и пришел ко мне. Он думал так, скажем, двойной удар сделать. Но если это он заказывал, я ж не знаю, кто это был. Ой. Во прикол. Ха! Нормальный я вид от камер сделал. Нормас! Стоп, я ж могу даже скрины теперь делать. Только у меня текстуры какие-то вообще ужас. Если я чуть-чуть прибавлю настроек. Сглаживание, Пририсовка теней, детализация. А чё у меня с текстурами-то? Я не могу понять, что экранный 16 на 9. А, а в чем проблема? Почему у меня такие говеные текстуры на оружие? И от первого лица, кстати говоря, то же самое. Я вообще хз. Что с этим делать? Ну, как бы ладно. Не, ну вот это, кстати, прикольная идея. Только если бы можно было еще камеру это двигать, вообще бы классно было. Поскольку меня никто не рейдит, я пойду прогуляюсь вон туда опять наверх. Если меня второй раз закажут, они уже будут меня задолбывать. Это вообще очень прикольно, потому что, а ну что это такое? На серваке 15 человек и меня будут одного единственного несколько раз заказывать. Как это было на стриме, если думаю кто-то помнит. Ну сейчас чекнем. Подс хотел через балкон начать рейд. Ну окей. Давай, давай. Хил, быстренько. Я же думал сдохну, у меня 10 хп осталось. Кто-то там дерется, дерется, дерется, кто-то постоянно. Ну как хочешь? Ломай. Видишь, что он делает с вашей камерой? Дурак, совсем же. Чем, чем надо от моего дома? Не желаете теперь? Джалить его это слишком скучно будет. А хотя ладно, окей, я сейчас сюда пройду. Нет, жалить его слишком скучно Вон там фоточка да, да. Дебила какого-то выложили М -м -м. Хотите ли вы работать вместе? Я хочу, Жаль. давай Я не против А вот в той комнате или в той Кажется, это одна и та же комната Вот эти два mm. окна Там типа пасхалочки Если кто-то туда заберется Тот посмотрит, что там происходит Оп, оп, оп, оп, оп, оп, отходим. Они идут туда или нет? Да, они идут. Ну все, сейчас они видимо пойдут меня рейдить. Ай, ей, ей, ей. Ну или не меня, может кого-то еще другого, хз. Как они, интересно, могут забраться на крышу, помимо вот этого подъезда? Видимо, никак. То есть я их в любом случае пропалю каким-то образом. Если что, экшена очень мало, тупо потому, что 15 человек. Если бы было, не знаю, человек 20-30, как-то по драйвове все было. А так я просто сижу у себя в комнате. А это мой и возле моего дома какие-то лазют партнеры. Личного. Хочу, хочу, это раздур. Так, ну этот строитель что-то тут делает. Вы, возможно, не подтвердили. Не понял, я ш... За... Пятиклассники в сговоре. Вы не можете убивать дважды одного и того же человека. Понятно? А вы на кого заказ сделали? На фантом? А, так у меня уже был на него заказ. А, так это он меня заказал. Вот оно шо! Ах ты сука! Ах ты сука! Ну ладно, меня убили, все равно я ничего ему не сделаю. Ну я понял. Теперь буду иметь в виду. Окей, хорошо. Только попробуй меня еще раз закажи. Угу, угу. Сейчас Поста поставлю камеру еще на другую кнопку. Боль. Зашибись. Эта камера здесь смотрит, другая камера смотрит здесь. В любом случае кто-то доспалится. Блин, жаль то, что я не имею здесь на серваке РТ-камеры. Можно было бы просто экранчики сделать и смотреть с каждого экрана. Молодой человек. Опа. Игнорим, игнорим, стоим. А у меня вопрос. Какой? Не хотели бы заказать кому-нибудь химчистку, надо? Нет, спасибо, пока не интересует. Ну ладно. Если надо, я позвоню. Хорошо. Угу. Свалил. Ну, хоть от плеча помогает высматривать, что происходит. Я усрался, ребята! Ничего пока не происходит. опа па оп, па оп, па пошел, пошел. Что-то пишет. Он не поймет то, что я тут рядом сижу. Ну, только если он не киллер, конечно, а он... А он вип-киллер. На меня, видимо, заказ. Супер. Оп-оп-оп. Все, камера его не видит, к сожалению. Я не знаю, что он сейчас хочет сделать. Вообще не знаю. Может он тупо в Афк стал. Херово. А, понял. замаскировался под бомжа чтобы меня бахнуть так, окей нет, реально охота какая-то на меня открылась сейчас сделаем вот так Чё, он не спалил? Он очень увлечен за стройкой, прям что-то чересчур. Он меня ждет. Это тот же самый Чел, просто у него шляпа. Он палится этим. Вы сни... не, не знаю, вы хоть снимаете головные уборы, когда вы маскируетесь? Там заранее куда-то идите, снимайте, да потом уже, когда играете за другую профу, надевайте. Это что же херня работает? Ты что ты делаешь? Домик строишь? Ну, да, домик. Это мой домик. А, это не он вообще, это просто бездомно реально. Ладно, не буду мешать. Так, ладно, окей. Да, видимо, я все-таки реально параноик. Потому что я думал, что это тот самый киллер. Но если он достанет. Нюхай бебро. Если он достанет день ствол, начнет стрелять по мне денег Ну это точно будет с вышки. Как же мне Ой. Ой. М -м, Да. как Не успел, пацан, не успел. Что за охота на меня? Я не могу да понять. Кому? Дайте мне поиграть нормально на серваке. Хорошо, хоть эту дверь не ломает никто. Что ты делаешь, дурак? Че вроде. Угу. Он делает. <свист> Я думал, он будет ломать. непон не вот это я не немного, пацаны. где он? и сюда ли он пошел вообще? Что-то его, кажется, тут нету. А, ну тут бомж лазит рядом. В окнах никого. А вот вышку я глянуть не могу. Хотя, если очень постараться... Не, не видно, к сожалению, никого. Понял, принял, обработал. Ага, открыл. Сейчас, мне кажется, жопа будет А, он взламывает Понял Ну, он зарейдил, типа того, да. Только куда он делся, я хз. Стоп, я по-другому сделаю. Точно, да. Я ж могу по камере туда смотреть, в вглубь комнаты. Ну если он там, конечно. Там нету, здесь тоже его нету. А, все, вот он где. Окей, хорошо. И все. Непон, Я не знаю, что это было. Пошел в жопу. Ля херевшие! Со стволом выл... вылез киллер? Стоит С... такой тупо. На меня палит, Посмотрим потом за мной пошел. На меня заказ Дай полюбас. Я уверен в этом. Я в этом уверен на все сто. Что за охота? не спалился это был похититель потом О, вместе да, с киллером кажется обычным это среднее оружие Ну окей. Окей, сегодня выпуск будет, наверное, состоять из того, как я отбиваю либо рейда, либо на заказы на себя. Со вторым у меня не особо получается, как вы можете видеть, но с рейдами еще вполне-вполне. Так, непон. Опача. это? Что он делает? Я не вижу нихера. Не-не-не, мне мне вот это не нравится. Да, зашел. да стой, ты что делаешь? Подойди. Подойди. Тихо, стойте. У меня стоять только что на моих глазах с Я защитил его. Он под моей защитой. Твой охранник, или что? Типа того. что, Почему? почему, почему раз, раз. Санте, санте, санте. По okay. какой причине? По какой причине он, он убил просто... человека? С автоматом, он чем? убил человека, потому что он охранял друг... вот этого вот человека. Ну, то есть он помог. Он... Разница? Наоборот, наверное, если он убил человека, это края закона. Вы убили человека прямо на моих глазах. Он дурак, что ли, совсем? Не, ну типа... Чё? Окей, okay, я же б могу подать в любой момент. Хорошо. Фриарест. арест. Мне грит вообще по барабану. Хуя себе. Ну я пойду прогуляюсь. Пошлите, я тебя спрячу, чтобы тебя снова не арестовали. Блин, жаль то, что нет такой херни, когда ты из тюрьмы вылезаешь, уже за пределы ее далеко уходишь. Ты не объявляешься в розыск, и тебе не выдается все, что у тебя было до ареста. Вот это очень грустно. Ну, мне как бы... И что дальше? Я вот сбежал. Здравствуйте, у вас жалоба была. Да. У меня? Да. Здравствуйте, на вас жалоба за фриарест. А, ну то есть то, что он на моих глазах убил человека, я к нему подошел и арестовал его, это типа, да, фриарест. Потом, когда надо... Так, так, так, так, так, я так, так, так, так, так, так, так, так, вот так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, я. Я да, тоже жалко вот, принял. В общем... ну, ладно. Да заткнись! Дай я расскажу. А, в общем, <с да подожди, дай я вам скажу, пожалуйста. Он жалуба подал. Он жалобу подал. Ты что, еблант, что ли? Я ЖБ подал, я расскажу. Жибе расскажет, потом ты расскажешь. Доказывай. Только напечатает, мы уже разборку закрыли. Я захожу к знакомому своему. Которого я защитил однажды от грабителя. Блядь, о любви. Давай ближе к делу, И давай. вижу, что его ебала закрой похититель. свое. Ебало, закрой свое. Вот, в итоге, я убил похитителя. Залетает он. Я убираю оружие, отыгрываю фир РП моментально. Ничего себе, отыгрываю. Сейчас. Ебать он конченый, кажется. И пытаюсь объяснить, почему убил его. Дальше я думаю, что не нужно, да, чтобы он рассказывал, или это обязательно, чтобы мы сейчас 5 минут объясняли одну и ту же. Он говорит, мне по барабану объясняю, вообще и садит. Ну вот и всё. Ну и ты его так Ебало посадил, ты закрой считаешь, что, что это мелкий. правильно? А, ну подожди, ну, ну смотри, сам факт того, что ну вот я полицейский, да, я полицейский, я захожу, ну. я вижу, как он кого-то убил с автомата. Но ну, на моих глазах я не видел всю ст... не видел всю ситуацию. Когда я подошел ну, к Ну так нему, ты должен был разобраться в этой ситуации. Я подошел с пулеметом к нему в упор, он все равно стоял с автоматом, пока я ему не сказал, убери. Ну, по его Вы... словам, он убрал сразу же. Оружие. Ну по его словам много чего можно сказать, он меня обвиняет, у него... Наверное, я убрал, как только дем. ты зашел. В итоге дальше, э, ну сам факт того, что я увидел только то, что он убил человек, а потом он начал говорить, что я его защищаю. и Че ты пиздишь? Сюда... Да, я обманываю, ну так покажи демку, если mm, я обманываю, если... покажи ситуацию. Если он сейчас покажет демку и там будет видно то что он убрал оружие сразу же как только ты зашел то это будет по-моему если я не ошибаюсь бан на один день за обман администрации. Я даже выстрела в него не сделал. Я тебе не делал. У вас две разные ситуации. Подожди секунду. Вашу, блять совсем ебанутый. Совершенно по-другому. Он сказал то, что э, он сразу же, вот как только ты начал заходить, убрал оружие. Ты же говоришь, что, что -то ты к нему подошел в упор с пулеметом. И он э, только в этот момент, после того, когда сказал, получается... Ты сказал ему убрать оружие, он в этот момент убрал оружие. Не, ну считай, ну Если смотри, покажет, то есть, знаешь, -то как там получилось, так, тогда это обман. А уже у него ну, версия меняется. Получилось. Подожди, можно, да. можно а. я тебе да да да расскажу, смотри как было. А, мы заходим, ну я навожусь на него оружие, а он из-за того, что в чат пишет, чтобы, ну я его не убью. Уже но сразу. версия меняется у него. Так меня из тюрьмы выпустили. Блин, это надо будет запись останавливать на самом интересном. Вы чё? Ну вы чё? Ноки, ну, окей, сейчас коли ты ну, То есть это не особо важно насчет этого. там ну, той... Короче, а, я захожу, ну типа из-за того, что он пишет в чат, у него немного, он пытался мне объяснить ситуацию сразу, поэтому он немного позже убрал, но это, ну это не важно. Ну, то есть как бы это ровно. Просто я говорю про то, что... А... Ты уже напиздел. Я видел ситуацию. А, да, ты правда? ты сказал... Нет, ты сказал Пиздабол. уже версию. Тут прикол в том, что, смотри, ситуация такая, то что он говорит... То, что он убрал оружие сразу же. Ты же сказал, то, что он убрал оружие только когда ты к нему подошел, вот так с пулеметом, и сказал ему убрать оружие. Коля, Поэтому, если он покажет демонстрацию, смотри, то я смотри, думаю, смотри, то, что смотри, можно будет меня, за обман. У, У него версия меняется О, уже раз, раз. второй раз. Почему Ты, че, ну, ты можешь меня не Ну, пожалуйста. Давай ты я еще уже раз сказал свою версию. Что... Да, еще раз расскажу ситуацию. Хватит меня душить, пожалуйста. Я а захожу в, квартиру, в вижу, хэх. как он меня... Перестань меня перебивать, я тебя не перевел, когда ты рассказывал. Ты сам тут перебивался. А, я... Давай рассказывай, давай, давай, давай. Я захожу в квартиру, я захожу а в хэх квартиру. Хэх хэх. Я вижу, что... а а он это делает? Он пишет это в чат, у него просто что? говорил, как ты можешь вполне рассказывать свою версию. Каждый раз, когда я начинаю говорить, он специально включает чат. Сейчас не будем включать. Ладно, хорошо, давай. Вот смотри, я захожу в квартиру, я вижу, что он убил человека. Я, э, как бы, он из-за того, что пишет в чат. Заткнись! Я вижу то, что он сначала начинает говорить ну, в чат, и у него поднимается рука к уху. И поэтому он, секунды, как минимум, 4. Пишет в руках оружие. Я говорю, Ахэф чтобы хахэф он хахэф его убрал, хахэф. чтобы он его убрал. И получается, по... получается, что я его ставлю к стене и говорю то, что. А ты убил человека и арестовывал. Обратный Апостроф, обратный Апостроф, обратный Апостроф, обратный Апостроф, обратный Апостроф, а апостроф, обратный, апостроф, делает, апостроф обратный Апостроф, обратный Апостроф, обратный апостроф. Вот смотри, просто не смысла тут по-другому разбираться. Ты уже сказал, как бы свою версию, то, что он убрал оружие, когда ты к нему подошел. <связывающие> Хорошо, давай, у тебя есть демонстрация? Если у тебя есть демонстрация, ахве, тогда ахве, я хавиха, могу хав... его вполне откинуть Коля. за обман администрации и все. ВК? ВК-чек, да? Стоп. Или что? <связываешь> Вопрос. Ну, <связывающие> демки. <связываешь> Слышь. Пиздец. А ладно, не считается, как оскорбление? Нет. То есть я могу покрыть матом и типа. Ну, да, объективно. Ну, это же не Аскабрик, это пиздюк. же не чё, у тебя это микрофона факт. нету, за книжку. Потому что ты по факту пиздюк. Что? А, ты ничего, а ты что тогда без микрофона сидишь, если ты не ребенок? Если бы ты был мужиком, ты бы сидел с микрофоном. А Еще раз. Ты бы сидел с микрофоном, если бы ты был старше меня, гений. Ладно, ты можешь меня назвать. Мне 21, долбоёб! Бля, я это ждал. Ты понял Ты понял вообще, к чему? Ты понимаешь, чел? Ну, все, мы делаем? Тебе демка нужна до сих пор, Не? Капец, я вовремя зашел, слушай. Я буквально минут пять. Алло! У тебя микрофон сломался, или что? Нет, я не сломался микрофон. У все тебя урыли, Распизделся тут про историю любви. Нихуя себе, ты большой че! Я все равно стою на своем месте, я считаю, что а, а ты... А секунд десять назад в углу сидел. Все... Все равно да, дымка да, дымка потому зала. что <свят> я понял, что ты веселый чувак. Очень а, так. А, а. А. так, мне еще раз рассказать версию? Короче, смотри, да я брак, захожу брак, в комнату, бай. вижу то, что моего знакомого этого Фармилу вырубил похититель. Я убил за это похитителя... Потому что когда его трогают, я сразу быстренько залетаю к нему, впрягаюсь за него, раскидываю там грабителя, как это было с копчанкой уже один раз, и с похитителем. Тут влетает он, начинает по мне стрелять. Я начинаю просто, как не, не знаю, мартышка неистово мотылять мышкой, чтобы показать ему, что я не сопротивляюсь вообще чел. Все, все, все, типа, хватит стрелять. Я оружие уже в этот момент убрал. И он, после чего говорит, лицом к стене встать через секунд 20. Ему тоже чел, какой-то бомж, говорит то, что не надо меня, мол, сажать, потому что я защитил вот метаварщика или кого там от, от похитителя. Ну да, метаварщика. метаварщика вот. Ты говоришь, что тебя это вообще ни хера не волнует? Я тебе то же самое объясняю, то что ну я его убил, но ну, не просто так. Чел пришел, вырубил какого-то моего там знакомого, по факту вломился к нему в хату и за это был наказан. И ты говоришь мне по барабану, я с этим типа разбираться, но ну, не хочу. Берешь меня, сажаешь. Тебе какая демка еще нужна? Не, ну я просто говорю про факт. Я сказала, что это не обязательно важно. La я не же говорю, что не это нарушение. Про то, что... Я говорю про то, что когда. Ну, ты немного. Ну, ты когда мышкой махал, я про этот момент говорю. Я но... имел в виду про то, что. Я имел в виду про то, что, а, ну, ты не сразу его убрал, то есть, ну, я понял, я не хотел тебя этим выставить, как ФРРП, я просто говорю, просто, я, я же сказала, то, что это не сильно важно. Так, ты на, на этом акцент как сделал вас... несколько, несколько минут назад, когда я сказал а то, заранее а то... в своей версии, что я ФРРП отыграл нормально, я увидел полицейского, я понял, что до меня доебутся, я оружие убрал, начал мотылять, показывает то, что я не сопротивляюсь, ты такой, да, блядь, прям отыграл, нихуя себе, да? Не, ладно, тут я реально протопил, но на самом... Ну, я имею в виду про то, что, э, ну, то есть, как бы... Ну, я все равно стою на своем, то есть, я не говорю, что ты там нарушил и так далее, но просто сам факт того, что, ну, я увидел, как ты просто кого-то убил, ну, из-за ну, из тебя наступается, я просто не успел ничего услышать. Просто ну, было, потому, ну, нет, ну, Естественно, ты не успел ничего услышать, на... потому что ты сказал то, что я тебе, не... ну по барабану вообще что тут произошло ты убил челика, ты взял его быстренько посадил без разбирательств. ты себе и не выделял время для того чтобы с этим разобраться но я и говорю я про это и говорю то что да может быть я тут виноват но я не делал сильного Нет, возможно я и сделал но я потом извинился за это и сказал то что можно я еще раз расскажу и вы начали меня немного душить да тебя никто но не я душил не говорю, я когда это... просто рассказывал Нет, он... в текстовом чате ты такой выебистый был мол Говоришь, уже можно жалобу закрыть, про микрофон мне начал что-то говорить, потом еще говорить ну, начал вставлять свои 5 говоря... копеек в каждый элемент моей версии, а в смысле, а почему бы мне так не сделать? Я вообще, в принципе, тебе особо Нет, не честно? мешал, я только писал аха-ха, а ты сам от этого запинался. Ну просто, ну, я как бы, я... Не знаю, просто, просто ты охуел. Мне кажется, что некоторые люди... Которые, ну вот, пишут в чате, мне почему-то к ним отношения хуже, я не знаю почему -то. Ну, возможно, я не, я надо не прав, так. да. Я... Не, есть я люди не того, с, с текстовым чатом, которые будут получше людей с микрофоном, и сегодняшняя практика это показала, Но, я думаю. Это правда, это правда, это правда. Но я просто говорю про то, что лично у меня отношение такое, то есть я как бы просто увидел, что чел кого-то арест... Ну, убил просто, я помню, что у меня была примерно такая же ситуация. А, я зашел, а, ну, пытался... Это неинтересно. В итоге просто в какой-то момент пришел человек и просто меня в спину убил. Это неинтересно. Типа. Ну, просто я ожидала тебя такого же, потому что, ну вот. Мне кажется, или же ну, я... уже ушла куда-то не туда. А ну, я там не там знаю, вообще, он нахуя он тему я я переводит. Что-то он тут было. демагогию разводит, я рассказывает просто, про то, значит. какие у него там жалобы раньше были, про его отношение к игрокам без войск-чата. блядь. Какая-то беседа ну, ни это, о чем, вообще, пиздобольство тогда... какое-то простое. Ну, к сожалению, если... <с> <с> он демку просил, типа, дем... он... Зачем ну, ты демку просил, объясни? Огин. Ну, потому что, когда... Честно говоря, просто... Ты избежать наказания бы хотел этим? Киржисту. Да. <с> <с> <с> <с> Блядь, <с> двойной <с> срок дайте ему нахуй, того... все. Можешь тебе закрывать жалобу, дай двойной срок ему, и я пойду. По какой причине ему двойной срок дать? Ну, жалоба за что было? На фриарест? Да, фриорест. Вот, заебись. А подожди, попытка двойной, избежать да. наказания. Это в правилах как? Есть вообще предписано? Ну, там есть да. лифт А, с... <laughs> заебись. 20, ну, вот, 12, вот 12, как раз за это 12, ему и давайте. 12. Тогда не двойной, а. Лифт разборок? Или что? Нет, Один, просто попытка двойной, избежать банк. наказания. Ну, я ему вопрос задал прямой. Ты хотел избежать наказания тем, что демку просил? Он при вас всех сказал то, что да. Просто так и напишите уже. хорошо, ладно. Срок только не двойное, как обычно в правилах написано. Я, по я погнал тогда. Да, да, я понимаю. Двойной сильно не надо. Тогда сам себя ретурни, не то я не могу тебя ретурнуть, окей? Okay? А, да, я сейчас выходить буду. А, окей. Okay. Пиздец. Так и знал, что надо будет не останавливать запись. Я так и знал, что это какая-то херня вообще получается, блядь. Ну, в общем-то, поиграл я ночью на серваке «Боброград». Если кто не знал, я его уже почти месяц как открыл. Если что, жду вас. Можете заходить по айпишнику. Он вот здесь вот есть. И также он будет в описании. Найти вы его в поиске серверов можете очень и очень легко. Пишите просто слово «бебра», и у вас в поиске должен выскочить этот сервер. Либо как-то вот так вот попробовать. Но это нужно будет обновить, скорее всего. Скрыть какие-то тут лимиты пинга. А, обновить списки, наверное. Его здесь... Пока что почему-то нету, видимо, ищет сервера. А, вот, вот он самый, да, Беброград. Вы его здесь находите, просто пишите слово Бебра, можете с большой, с маленькой буквы, он все равно найдется, будет такой один-единственный. А, вот он так выглядит, карта здесь Бебраклав, в версии 1. Вы можете добавить его в избранное, чтобы потом уже не искать, а быстренько вот так заходить через главное меню. Сетевая игра, избранное, обновить списки и вот он уже у вас. В общем, как-то так. Наверное, я сделаю еще версию с монтажом из этого ролика. И будет кое-какая прикольная мне, наверное, с этим видосиком вообще бомба. Так что следите за другим каналом Скрипача.